Ну что ж, дорогие мои друзья, команда Купофик и команда Патрики сегодня сойдутся в матче формата Best of 3. Это первая карта с сегодняшней борьбы. Могучей, сильной и, надеюсь, славной и не менее интересной от этого. Лил Данил, Лил Задымил, Лил Мами, Лил Дамп, Лил Казнил за команду Патриков. Команду Купофика представляют Хекси, Маккаллан, Ньюс Сеттингс, Юзер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 и Зумер. В общем, вот эти... А, Макалан. Все, я понял. Я понял. Я не знаю, кто это. Простите мою неосведомленность. Мне поэтому... поэтому не... Кстати, ножи что-то немножко в одну калитку, разве нет? Разве Лил Данил должен был оставаться один против вражеской команды всей? Я полагаю, наверное, должны были какие-то минусы быть. Ну что ж, выбор стороны за командой Купофик. Логично увидеть стей. Но мало ли что мне там логично, потому что никто, по-моему, не любит начинать на тускане в атаке. Очень мало людей, во всяком случае, любят и ценят эту карту именно с атакующей стороны. Во всяком случае, Купофик к ним относится. За это им огромный респект. Ну и хочу пожелать еще раз удачи, конечно же, командам и зрителям. Огромнейший респектулечка. Замечательно. Короче, все супер. Это круто, но тебе надо выбрать против ТФ или Лилилайк. Хочешь играть? А, ну да, да, да. Это, кстати, да, Витя, это очень важный момент, потому что ТФ это не равно Лилилайк на самом деле. Многие так думают, но это не равно. Лил Данил, Лил Дамп закрывают выход на мидл от команды Купофик.ру. Хекси и юзер 1, 2, 3, 4, 5, там миллион цифр далее. Дают разменные фраги. Хекси остается соло. Три оппонента отправляются на коты пушить его. Ну и здесь игрок атаки ожидаемо. Естественно, умирает пистолетка за оборону. Я напоминаю, что мы смотрим пик команды Купофик. Карта Тускан. Далее карта Мираж. Пик команды Патрики. Вроде бы раскидал все, что нужно. Всех, кто сейчас находится на прямой трансляции, я рад приветствовать. Приятного вам просмотра. Командам удачи, по-моему, сказал все, что нужно. А, Радо, кстати, я вот еще удивился, почему вы мне не ответили и только потом понял, что у меня микрофон не работал, поэтому вы мне не ответили. Вас лучше как? По имени называть или по никнейму? Может быть, все-таки просто я немножко неправильно себя как... Ввиду в этом плане, все-таки, считаю, нужно спросить. Я просто думал, вдруг вы засекретили ваше имя. И категорически вас нужно называть по никнейму. New settings. Минус Лил задымил. Лил, Данил и Лил казнил, в свою очередь. Тоже с фомасов отстрелялись. Зумер. Зумер не перестреливает Лил Данила. Но оставил ему 6 хп. В принципе, если бы кто-то из тиммейтов был рядом, ну, наверное, я думаю, добили бы, да? Ну, на точке Б у нас не успевает добежать МакКаллан до... Этой самой точке. New settings со стахал с поинтами. Ой, Александр, да как тебе будет удобно. Нет, как удобно будет вам. Как вам приятнее, чтобы я вас называл, так скажем, да. Так, ну что, поиски. Поиски начинаются э, товарища New settings. А, и, собственно, Лил Данилу он все-таки добил. То, о чем я вот говорил, что это очень важно, да, так должно быть. Потому что 6 хп, которые ему оставил... Один из игроков атаки должны были все-таки... Быть сведены к нулю. Патрики берут паузу, но пока пауза я быстренько смогу отойти немножечко от Counter-Strike а и чуть-чуть с вами поговорить на какие-то отвлеченные темы. В частности, например, напомнить, что завтра, дорогие мои друзья, на моем канале пройдет трансляция, пройдет она в 18.00. И это игра, очередная игра от разработчиков, это Goblin and Coins 2. Какая-то головоломочная платформер, что-то вроде этого. Короче... Надеюсь, будет интересно. Если вы любитель такого, то приходите, посмотрим. Всем хорошего вечера. Админу Респектуля обнял-поднял всех. Большущие вам спасибочки. Скарфейс в ответ вас тоже обнимаю-приподнимаю. Так, кстати, надо сообщение от Вити все-таки прочитать. Оно большое, но это нужно сделать. Кстати, болтал со своими рабами, они наконец-то созрели поиграть против Лили Лайк. Поэтому, если Лилы будут не против, рад в течение недели устроить шоу-матч против них. А, ну, собственно, Витя, это тебе с Филиппом договариваться... Я думаю, к чему-нибудь вы точно придете. Они вроде бы не будут против, наверное, сыграть. Приветствую всех от всего Узбекистана. Дорогой Александр, большой респект, удачи во всем. Дамир, приветствую, приятного просмотра, хорошего вечера, удачи на работе и вообще по жизни. Большое спасибо. Ну а у нас пуш точки Б, дорогие друзья. Всей пятеркой Купофикцы а, забегают на эту позицию. И игроки обороны будут играть этот раунд от ретейка. Но при этом еще и конкретного достаточно ретейка. Зумер по минусу, Лил Дани один, только один фраг пока что Есть игрок на девятый, по нему есть информация Хекси забирает Лил мами. Лил Данил еще один минус, но при этом Лил Данил как-то вот так не шутя Остался в соло против Трех соперников и этот раунд уже Точно, который спасти не получится Почему я так говорю? Потому что там банально Даже времени просто не хватит Ну счет 2-1 Тут конечно стоит задать вопрос, зачем играть От ретейка, когда можно было бы попробовать Сыграть в удержание, ну даже Пусть и с разменом я имею в виду, что игрок, который находился на споте Б, если я не ошибаюсь, это был как раз Лил Данил Ну, могу ошибаться, не суть В общем, игрок, доходящийся на точке Б, в какой-то момент просто решил ее отдать Когда услышал и увидел много топающих соперников а Вот мне в тот момент кажется, что надо было хотя бы один минус сделать и лучше погибнуть Лил казнил, минус Хекси, но это разменный минус за погибшего Лил Данила Еще один минус на этот раз, кстати, от Лил Мами, если кто не знает, это девушка по имени Регина Uh, ну и нью-сеттингс, конечно же, с разменным минусом. Далее последовал фраг по зумеру и минус по нью-сеттингсу. Uh, все. На коты зайти не удается. И форсбай от Патриков каким-то чудным образом все-таки залетает. Счет 3-1. А что у тебя за рабы? Empty у него на самом деле там целое рабство. У него, если вы посмотрите на моем канале матче был матч такой, Дэдди Слейвс. А, так вот, это и была как раз таки команда того самого Виктора, <laughs> у которого команда называется Рабы Дэдди. Ну а его игровой никнейм как раз таки Дэдди. Итак, дамы и господамы У нас перестрелка в квадратах Причем в большом и в малом одновременно Синхронно New Settings добивает Лил Данила, но постепенно От игроков а, атаки Практически ничего не остается Юзер последний, по нему есть исчерпывающая информация И минус от Лил задымила не, ост... не заставляет себя ждать Счет 4-1 Едем потихонечку дальше Вот, так что такое у нас, да такой у нас Витя Хитрец а, своих товарищей по команде рабами окрестил и, <смех> и рад. Итак, продолжаем. Продолжаем наш полет, дорогие друзья. В малый квадрат постепенно на шифтах заходят ребята из команды Купофик и игроки обороны. Ну, я так полагаю, зная плюс-минус, как играют а, Патрики. Подобную карту и подобные раунды Наверняка, конечно, пойдут поджимать И вот Лил Дамп уже поджимался Выхватил по голове с дигла. И, собственно, разменного минуса мы с вами не увидим Потому что некому Лил Данил, Лил Казнил Вроде бы как пытаются, конечно, точку Б удержать Лил Казнил даже два минуса сумел Сделать в этой ситуации Достаточно непростой нью-сеттинг разменивается на зигзаге И юзер последний Один в два При этом юзер стреляет, ну, довольно-таки неплохо Объективно, даже имея Дигл в руках, нельзя сказать, что этот игрок не вытащит данный раунд Вполне себе, как мне кажется, для него ситуация играбельная С одной стороны, даже нет тиммейтов, которые потенциально могут помешать Ну, сейчас очень большая потеря лайфбара была и, естественно, здесь как бы парно сыграли игроки обороны что само собой привело к победе. Но, честно сказать, рискованно. Очень рискованная позиция была для Патриков. В ввиду того, что а, по второму игроку мог прилететь неожиданный ваншот. И тогда как бы плакал бы план барабан, который пытались реализовать игроки обороны. Но по факту, что случилось, то случилось А вроде бы случилось все для них достаточно хорошо Покажу у нас счет 5-1 Макалом до сих пор еще не открыл Количество своих убийств Зумер погибает Следом за ним погибает юзер Но New Settings, тем не менее, находит возможность ответить Лил Дамп еще один минус Но Лил Задемила и Данила похоронили Ну и тут как-то вот с разменами Быстрый, кстати, очень раунд Даже 40 секунд не успело пройти Просто меньше, чем за полминуты Ребята, в общем-то, тут Распетляли всю ситуевинку ситу и 6-1. Это ХЛТВ. Ну, если вы про то, что демка это или не демка Окса Урона, то это не демка, это лайф. Они сами не против, сугубо позитив. Да я понимаю, видите, разумеется, что это, естественно, с э, команды. Ну уж я не думаю, что ты бы стал бы их так называть, если бы они были бы против. Зубер, даблкил на галили, минус от юзера и нью-сеттингс, и лил казнил один в 4. Вот такой вот опять очередной быстрый раунд, дорогие друзья. Менее чем за полминуты происходит вся вот эта вот просто необисуемая катавасия. Лил казнил, только хаешку достает, и его моментально вырубает... Товарищ, новые настройки В общем, это 6-2 Ну, какая-то борьба все-таки от Купофика присутствует Это не может не радовать Потому что хотелось бы Чуть более, наверное, яркой атаки И чуть более... Ну, я не буду говорить про агрессивные действия Потому что у атаки, мне кажется, с этим полный порядок Но вот больше побед в атаке Конечно, хотелось бы видеть от обеих команд Я не знаю, что нам Патрики в атаке покажут Но... Упофиг. Ну, наверное, должны выиграть первую половину. Лил Данил. Невзирая на вражеские флешки, просто на ноге выходит и забирает... Товарищи Нью settings а, Зумер дает ответный минус и ситуация 4 в 4. Но, как вы знаете, чем меньше игроков обороны, тем проще игрокам атаки. Поэтому Лил Дамп решил очень быстро уменьшать количество живых игроков команды Купофик, делая даблкил, делая килл и юзер последний. А юзер в это время у нас отсиживается в большом квадрате. Ну, в общем, его задача, естественно, ловить перетяжки. Он ловит Региночку и тут же попадает под Лил Дампа, который, дорогие друзья, оформляет квадрат кил в этом раунде Счет 7-2 Напоминаю, дорогие друзья Что вы можете проголосовать за команду Которая, по вашему мнению, станет победителем В этом шоу-матче В чатике на ютьюбе Есть закрепленный опрос И там вы, в общем-то, можете Можете, в общем, проголосовать за команду Тригулов uh, 58, спасибо вам большое за подписочку на Твиче. Uh, небольшие полагивания бывают. Это OBS NDI. Любит такой фигней заниматься. Что за материк у Патрика вместо флага? Что означает? Это флаг Атлантиды. Лил <laughs> Данил, минус не сеттингс и счет 8-2. В общем, там разобрались. Показалось Австралия. Нет, это Антарктида. При всем уважении к Регине, но хотел бы увидеть Виолу Лил Вил сегодня на замене Только в том случае, если она понадобится Ее введут а, вот, кстати, а вот сама Виола Между прочим, у нас здесь присутствует Буду-буду пишет, ну это замечательно Значит, на следующей карте, наверное, можно будет ожидать Виолу Если, конечно, здесь не Best of 3 создали Дабл-килл с деглат мы просматриваем Подбирает автомат Калашникова, следом минус Регина Лил казнил 1 а один в 3. со снайперской винтовкой Очень непросто будет отыгрывать И минус по Маккалану Нью-сеттингс, четыре минуса, которые я точно увидел Но может быть и 5. В любом случае, раунд... Чисто в его исполнении На следующей карте Виолочка у нас залетит Вот а, вот та... Залетит Виолочка на следующей карте Ничего не подумайте Здесь, конечно же, не было никакого подтекста Это имелось в виду, что Виола зайдет Играть на следующую карту за команду Патрики Ну, Мираж одна из сильнейших карт Как по мне, для Патриков Будет стрёмно, если они ее проиграют ну, Посмотрим Посмотрим, что будет Лил Данил. Дабл килл задумил в ухо. Хекси прописывает. Следом еще один минус прописывает по Маккалу. Ну, вот это да. Вот это развалисимус, Забежали на точку Б, ребята. И выбежать из нее победителями, к сожалению, не удается. 9-3. Быстро, жестко. Ну и как-то прям вот... Прям как-то... Не знаю, на самом деле некоторые раунды прям вызывают очень сильные вопросы. Но, с другой стороны, я не могу, конечно, ни в коем случае осуждать действия либо одной, либо другой команды. Де-факто надо все-таки смотреть на итог. Итог матча, потому что, допустим, действия Купофиг мне может быть не везде понятны, но если они выиграют ра раунд, допустим, или выиграют матч, тогда как бы и без разницы на то, что я их действия не понимаю. Лилдамп и его товарищи, ну, даже без Лилдампа, по всей видимости, справятся с приемом. Макалом, New Settings остаются сеттингс остается один. Как, как они так быстро играют? Прям вот реально прям в стиле паблика. Нью сеттингс. Хороший минус. Полил-казнил. Один на один с задымилом. У задымила позиция более выгодная за счет того, что она дальняя, собственно, как и у его соперника, но перевес в лайфбаре здесь, конечно, играть может. Очень важную роль Хаешку бы сейчас на мидл товарищу Лил задымил Но хаешки у него нет Ну и здесь в принципе отход в дефолтную достаточно позицию Под которую навряд ли будет открываться Ньюс хотя рискует Рискует определенный игрок атаки Будучи красным, по сути пытается Натопать прям там, где его Скорее всего закроют Ну танцы, танцы под фонарем Дорогие друзья, не иначе Минус от Лил задымила в спину оппонента Так и не сумел Ньюс разобраться Откуда же ждать Подвох. Подвох появился оттуда, откуда э, никто и не ожидал, по всей видимости. Очередной раунд и для команды Купофик не самый приятный, потому, как вы видите, это диглы. Но с другой стороны, конечно, вспоминая нью сеттингс. И вот опять, кстати, тот самый нью сеттингс. Забирает Лил Дампа. Лил казнил минус зумер. Но похороны Лил Данила и Лил Задымила как бы не сильно, в общем-то, радуют. О, -о, О, вот это да. Вот, дорогие мои друзья, если кто не в курсе. Ну, просто нью сеттингс. Просто New Settings 23 к 11, при этом Макалон 0 на 11. Ну, я не знаю, как это, в общем-то, охарактеризовать. Это странно, когда один не играет вообще, а второй отыгрывает, ну, слишком жестко по сравнению со всей остальной командой. Ну, как бы виден уровень. Видимо, по всей видимости, товарищ New Settings и является тем самым профессиональным игроком. Ну, в таком случае очень важно понимать, что один, пусть даже и реально профессионал, он не, не способен будет вытащить для всей команды игру. Тем более, Лил Дам ставит ему хэдшот, и все как бы без профессионала осталось. Да, там дальше самое большое количество убийств это 8. То есть, как бы не выбиваясь, так сказать, из а -а средней статистики. Ну, Хексим порадовал двумя минусами и дал надежду, наверное, на победу в какой-то степени в этом раунде. Однако, конечно, Зумер, который находится в каналке и при этом не обладает даже девайсом, это скорее как-то грустно. Ну, да, может быть, удастся зайти, может быть, удастся даже бомбу поставить. Ну, а, у него есть девайс, а он стоял с глаголом. Я-то думал, это он так просто, ну, реально, не обладает оружием. Ну, все, как бы есть информация о том, что сейчас на точку Б уже была сделана перетяжка. Ну, поставленная бомба, скорее, наверное, это попытка выиграть, потому что навряд ли эта попытка а, будет успешной. Вдвоем, ну, не должны такое отдавать. С одной стороны не должны отдавать, с другой, конечно, может и отдадут. Но Лил Данил справляется вообще, по сути, без своего тиммейта. Счет 11-4, более чем хороший счет для обороны и довольно-таки провальный, честно сказать. Вот как мне кажется, раунд для команды и Патрики. Патрики, господи. Команда Купофик. Да и в целом первая половина для Купофик какая-то вяленькая получилась. А чё это? Чё это у нас такая смена сторон какая-то интересная, что а, бары аж не поняли, что у нас была смена сторон. Ну да ладно, <п> <games> бог бы с ним. Фасткап — это дело такое, да? Фасткап у нас любит а, полагивать, и любит прикалываться и так далее. Ну, смотрим, дамы и господам. Эта пистолетка во второй половине очень много будет значить для обеих коллективов. Это, в общем-то, будет либо... Изи для одних, либо изи для других, скорее всего Ну, по крайней мере, пистолетка точно задаст темп Лил Дамп перестреливает Макална, А при этом туда, кстати, десантировался еще один тиммейт Это был Хексик, который не стал просто помогать В общем-то, он десантировался, но помощи от него дождаться так и не удалось Ну и Лил Дамп вместе с Лил Данилом заканчивают этот раунд победы для Патриков это, наверное, отчасти, конечно, трагедия для Купофик. Проигранная, э, проигранная пистолетка, я имею в виду, во второй половине. Потому что придется отдавать ну еще два раунда, это без, если без фарсов. То есть это отдать 13-й, отдать 14-й. Ну, конечно, опять же, есть нью settings с которой на пистолетах умудряется по 4, а то и по 5 фрагов делать. Так что здесь, как бы, я э, мои полномочия все. Сейчас надо просто очень внимательно, так сказать, играть одним, ну и стараться максимально профитно сыграть другим без девайсов Ну, лил дамп, лил казнил, вдвоем решили, по всей видимости, заканчивать этот раунд Единственный автор, кстати, автор энтрифрага, это юзер, который пытался сейчас под соткой удержаться Не удерживается там, к сожалению, ну и счет становится 13-4 ну и форса, как вы видите, нет у игроков команды Купофик. Поэтому придется... А, нет, есть, по-моему, да, Фамасу Макалуну? А это единственный девайс? И да, это единственный девайс. Ну, с его статистикой 0 на 14, скорее всего, этот девайс ему не сильно-то, в общем-то, и поможет. Но, да бог бы с ним, пусть будет, как говорится. Но... Глобально я не думаю, что это правильное решение Купить сейчас был девайс Ой, О, -о, -о, -о new <laughs> Ну я же говорю Это просто пацанище Просто убивашеще Я не знаю, как еще его э э Назвать, не оскорбив при этом Потому что как-то убивашеще Звучит как-то грубо Но наваливает, как он на дигле. боже мой Как просто, как, как царь Последний минус от юзера Все разжились девайсами Все, даже у кого не было девайс ну, кроме, разве что, наверное, самого юзера он, по-моему, не успел добежать. Хотя, может, и успел, но вроде не успел. При этом, кстати, нет, он new сеттинг, разумеется, девайс есть 13-5: 13, 13, 13-5 Ну посмотрим, дорогие мои друзья Теперь у нас лишены частичной экономики Патрики Лил Дамп, Лил Казнил и Лил Данил с девайсами Чего нельзя сказать про Задымила и Мами Ну и, собственно говоря, Мами уже отклеилась, к сожалению, от своего коллектива Лил Дамп дает минус по но Зумер минус Лил Дамп Отличная хаешка от юзера Но девайсы пока еще, в общем-то, есть ну, правда, это, видимо, не имеет такой уж большой значимости. Лил Данил остается 1 в 4. Мы уже с вами видели, как люди затаскивают 1 в 4. Будет ли это сейчас? Посмотрим. Тот случай, когда зря покупал фомас Ну, по сути, да, он даже ему и не понадобился. Ну, New Settings выигрывает дальнюю перестрелку, но там потому, что помимо New settings еще и Хекси был. В общем, там для Данила, так сказать, был... Неприятный сюрприз после того, как смоки развеялись Ну а счет становится 13-6 а Потихоньку Купофик выходит на тропу а... Божечки мои, забыл, забыл тележку закрыть, вы представляете? Классика жанра Чтобы я и не забыл телегу закрыть, ну так не бывает вот, собственно говоря, дорогие мои э На тропу кон конфига, хотел сказать На тропу камбэка, конечно же, выходит команда Купофик И юзер забирает Лилз Демила э Но, кстати, энтрифраг не за командой Купофик Тем не менее, это вообще ничего не значит Какая разница, за кем там сделан энтрифраг Если у нас вот здесь, смотрите, с ножом уже друг на дружку прыгают Ну, правда, мне кажется, что юзер здесь борщинул э лишнего Макалан! 0 на 15 и вооружается снайперской винтовкой. Но это, по-моему, тот самый козырной туз в рукаве команды Купофик. Потому что, видимо, он не убивал до этого. Потому что ждал вот этот момент, когда у него появится АВП. Зашел в торец. Понимает, что, может быть, будут обходить. Кстати, в принципе, там есть Лил Данил. Но до Лил Данила дел не доходит. Минус от Лил Дампа. Давайте делать ставку, дорогие мои друзья. Будет ли хоть один кил от Макалана? Ни в коем случае не хочу обидеть. Понимаю, что игра не всегда у всех хорошо идет, взгляните, допустим, на ту же самую Регину, у нее 2 на 15, это немногим лучше статистика, чем у Макалана. ну и, допустим, Лил задымил 9 на 15, 8 на 18 у Хекси, да, то есть есть ребята, у которых первая карта не совсем идеально пошла, но это нормально в условиях Counter Strike. не всегда все должны убивать, просто вопрос, интересно, он сделает хотя бы один килл или нет? нью с Хекси и еще раз нью settings McAllen, К сожалению, теряет возможность сделать фраг, погибая от рук Лил Казнила. Два в три. Очень непростой раунд сейчас. Придется разыгрывать, но единственный плюс, наверное, это то, что точка Б практически отдана. Здесь есть юзер, конечно, и юзер определенно попытается сделать хотя бы один килл. Я думаю, даже один-то он точно должен делать, но если повезет, сделает и два Едва сделает, дорогие друзья Это 14-7 Ну, конечно, двукратное расстояние между командами Это жуть С точки зрения э, команды Купофик, камбэч тим, еще очень и очень далеко И с другой стороны Такое расстояние позволяет Патрикам расслабиться Чем как раз таки Купофик и будут пользоваться То есть пока Патрики э, Спустя рукава, так сказать Будут пытаться ну, налегке выигрывать какие-то раунды Не сильно запариваясь а купофик будут набирать важные. О, МакКаллан! Недавно мой тиммейт на фасткапе сказал мне, что я лучший снайпер из худших. Это хорошо или плохо? Я, я Fox, Ой, ну я, наверное, скажу вообще что это хорошо на самом деле. А, если взять худших, вообще, ну, то есть, сколько у нас, в принципе, суперских снайперов? Да, не так уж на самом-то деле и много. По -по Подавляющее Большинство людей, которые играют на АВП Они и так априори являются худшими И даже в принципе Если ты являешься лучшим Среди худших, это уже Ставит тебя где-то в середину списка Где худшие заканчиваются И начинаются лучшие Вот тебе одной ступени не хватает Для того, чтобы стать лучшим ну, Худшим из лучших да? Глобально это на самом деле одно и то же Но звучит прикольно Спасибо большое тебе, Медитатор, за донат Благодарочка. Вопрос интересный. С подковырочкой, так сказать. Но что самое главное, это, дорогие друзья, Макалон он 2 кила сделал в предыдущем раунде, один, прям под донат. И здесь еще один. Ну и, собственно, раунд заканчивается. Я забываю вообще, уже что надо прибавлять раунды. А у нас, между прочим, 14-9. Как бы я бы предлагал команде Патрике шутки в сторону. Но кто я такой, чтобы командам что-то предлагать? Но 37 на 16, я хочу сказать, вот эта цифра просто меня пугает. Мне пока непонятно, что команде Патрике нужно делать с нью-сеттингсом. Потому что если его не убивают, то он уничтожает почти всю команду. Его надо убивать точно. Но лучше быть худшим из лучших, чем лучшим из худших. Так это же одно и то же. Потому что где-то есть пограничный худший... А где-то есть пограничный лучший. Так сказать, это последнее место среди лучших или первое среди худших. Но глобально они же по соседству находятся. Звучит типа из худших, но лучший зато. А там самый плохой. Ну, не знаю. Один в один, дорогие друзья. Зумер против задымила. И задымил проигрывает. Кек, чебурек. Ну, ты имеются еще. И там даже сейф, по-моему, АВП, да? Наверное. Иначе я не знаю, зачем он там побежал. Короче, 14-10. Всем привет, что у вас тут происходит? Павук Жукапук. Жукопук, господи, никогда не удается с первого раза никнейм прочитать. У нас тут шоу-матч происходит. Такие дела. Не умею играть с АВП, только умею играть с ЮСПА, делать раскид. Ну, я в свое время, наоборот, только старался играть, конечно, на АВП. И, честно скажу, не очень хорошо получалось. Но просто мне нравилась всегда именно роль снайпера. Да, и стрелок из меня не очень получался, поэтому, скорее, наверное, именно так себе получалось. Лил-казнил, короче. Ну, вы... Все видите, мне, мне нечего добавить 50 тысяч промахов И подрыв на вражеской хаешке Опозоренный Регина Остается одна против пятерки соперников Ну, само собой, не в силах Бороться, просто проигрывает 14-11 Что вы все делаете в моем холодильнике? Мы прохлаждаемся Павук, пук. Мы, чтобы не испортиться, залезли в холодильник Короче, здесь просто свежо И еды много <laughs> Что самое главное Это первая карта Да, Маруф Это первая плотная Затяжная карта New settings Вновь Первый минус Вновь Он вновь Вновь Вновь Второй от него же Ну, короче Его самое главное Надо как-то заблокировать Потому что Ну, этот человек Очень сильно портит Шансы на победу Патриком Что, кстати, хочу заметить Ух ты Вот это жесткий худшот был а вот это не менее жесткий ответ за тот хедшот. Ну, короче, шанс-то тает. О, -о, -о теска! Саня Бударин, приветствую. И вообще, я уже даже, честно сказать, то и забыл, что Бакарди Хаус тут проект существовал такой. Вы куда там все пропали? -то? Не желаете для кого-нибудь турнирчик еще какой-нибудь организовать? Ну, короче, new settings То ли эйс сделал, то ли минус 4 Я не знаю, я даже не хочу считать Сколько он киллов делает, потому что это просто Уникальный случай Ну, я практически уверен Что он полтинник до конца карты-то Настреляет, это 100% Но патрики затеров играют Так, э -э что я немножко Грущу прям, вот что-то очень плохо Макс Пейн нас выдавил своими золотыми Серверами, о, ну <смех> это да, это да Лил Данил минус Хекси. Где что-то жесткое Да и что-то быстрое от команды Патрики Я вот этого немножко не понимаю а, Установлена практически бомба До точки Б, да, но правда для того, чтобы Ее поставить еще бы сначала было бы неплохо Сюда зайти, Лил казнил а, Ловит флешку, вообще ситуация в принципе 2 в 2 и стоило бы подумать о выходе На А И в принципе об этом игроки Однозначно подумали и однозначно даже уже это делают. Но, собственно, юзер в процессе перетяжки со снайперской винтовкой в руках открывается, чекает. А тут никого. бывает. Лил казнил. Ну, что-то не. Не, сегодня лил казнилу. Вообще снайперскую винтовку брать не надо. Это просто лютый зашквар, не снайперская винтовка. Вот это да! Просто вы видели, как он второго уложил? Вообще такая шара, боже мой, что это было? Он же просто случайно ему пиханул в лоб. О-о-о! Он просто отжимал спрей, вставал уже и случайно попал в голову. О, мой бог. 15-12. Это не шара, это скилл. Нет, ну это само собой, конечно, это скилл давать шары. Давай, шары, нью сеттинг, сидя в дымах, отстреливается от Лил Дампа. Да просто на самом деле здесь я вот стопроцентную инфу вам даю, короче. Просто раунд на Б сделать быстрый и жесткий, и хлесткий, как... Ну, как вы сами понимаете, что. И, короче, раунд выигрывается, потому что на точке... Чего вообще там в дыму зумер, короче, потерялся. Лил Данила не увидел. Макалон навики. На делает минус третий. Да, третий минус за карту, дорогие друзья. Кстати, 3 на 12. Ой, 3 на 22 и 3 на 19. Аутсайдеры этой встречи. Макалон. Да ладно! Разыгрался под конец карты. 15-13. 15-13. Допы, допы, допы. Ну, исключать допы здесь определенно вообще, конечно, нельзя. Вот вообще. Совсем. Но нужно играть тут Б, потому что New Settings постоянно на А сидит. Как бы под него открываться доплын. <с> Это что, блин? <с> Это что такое просто? Не о, о не останавливаясь! Просто заходит, делает хэдшот И все. И вот сейчас просто надо уйти с Б, короче. Прикол же вообще, да, захватить точку и не, стать, и не выходить на нее Ну, по-моему, это, это же ржака, так сказать, да? Лил Данил, минус зумер. Оу, минус Макало но, но New Settings такое может вытащить легко, понимаете? И он вытаскивает, дорогие друзья, 15-14. Вот почему это ржака, который нужно было реализовывать. Нужно просто было брать чемоданы и уходить. Ну, а теперь у нас матчпоинт и оверы. Я практически уверен овер потому что там по экономике вообще должны быть полные болты на самом деле у Патриков, я имею в виду. Ну, раскидка какая-то сейчас, наверное, будет минимальная Хотя, они сейчас на диглах играли частично, да? Поэтому нет, может быть, экономика и будет еще более-менее Ну, шансы есть, во всяком случае Но мне, слушайте, в кайф прям, что разыгрался у нас Макалон, Лил задемил минус нью сеттинг С Хекси, разменный минус по лил дампу 4 в 4 Зумер Пытается поджать Хекси занимает точку Б, Лил задымил. Открытие на мидл, Лил казнил, минус зумер. А ответ это будут? Надо как-то размениваться. Макалон со снайперской винтовкой почти в пиксель хочет попасть, кстати. Неужто попадет? Нет, не попал. Хекси и юзер остались вдвоем. Тут, в общем-то, без нью-сеттингса проблемки определенного характера. И это все-таки 16-14, дорогие друзья. Ну, потнейшая карта и едва ли не допы. Я не знаю, как это назвать, как это охарактеризовать. Но факт остается фактом. Первая карта заканчивается победой Патриков. С огромным потом и трудом Патрики все-таки выигрывают чужой пик.